Thank <laughs> you. Вы живы, герой. Какого черта вы толкаетесь? А какого черта вы лезете под машину? Я шел своей дорогой. Не знаю, своей дорогой вышли или не своей. Но вы мечтали ночевать в морге. Хое ваше дело, о чем я мечтал. Вы, может быть, думаете, что не получите сдачи? Здравствуйте. Да, именно драться. Вы смельчак. Но здесь неуютно драться, что скажет милиция. Идемте. Идемте. Садитесь. С вас, магаревич, герой. Я вам спас жизнь. Ничего не заметили? Нет. Шагнули под машину. Машина шла на хорошем ходу. Редиску. И грузер не стоит. Садитесь. И с вами драться не буду. Вы мне нравитесь. Водку большую. Вам? Я не пью. Отлично. Я пиво вам. Пиво. Пиво. Сейчас. Вы меня заинтересовали. Чем? У меня был друг. Отличный парень. Немножко старше вас. И вот когда он погиб, я всю ночь ходил, ходил, ничего не видел. Вот как вы. У вас несчастье. Нет, я счастлив. А чего погиб ваш по друг? Где? В другом месте. Далеко. Смерть, дело, случай. За жизнь! А вы музыкант? С вами были ноты. Я учился, Север Ватонович. а На выпускные экзамены мне нужно писать музыку. Понимаете? У меня нет темы Нет большой современной темы Не могу найти Вот я и замечтал За творчество Но в поисках темы Не легче под машину Ну, желаю вам удачи Я тоже иду Отлично, пойду Правда сказать я плохой знаток музыки. Трудное дело. Да. А? Вот ведь самое интересное, изумительное, живет на земле, среди нас. А вот если бы я мог, я написал бы что-нибудь повыше наших голов, Поближе к небу, к звездам. А в общем, черт, я знаю. Всего хорошего. Ну кто вы, мы с вами даже не познакомились. Да что? Да. Спасающий от смерти должен назвать себя. Как но это не имеет значения. До свидания. только заниматься понимаешь нельзя я забыл что самое прекрасное самое изумительное надо видеть на земле ну и что же ну, но ты подумай сам, а тебе ведь мы семья летчиков. твой брат айрона твой старший сын был истребителем ты сам наконец полковник бомбардировочной авиации и только я художник композиции Прекрасный мальчик прекрасно да, я ведь как дурак искал современную героическую тему в то время как я должен писать о тебе о моем погибшем брате о наших летчиков героях только у меня ничего не выходит Сядь, брат. Да поговорим по душам. По-моему, музыка дело тонкое, и я. И писал бы ты, брат, о любви, о луне. О птичках. О птичках? Не буду я писать о птичках. А эти люди? Летчики? Черт их разберешь, что это за народ. Тут, брат, надо самому сделаться летающим человеком, чтобы понять душ авиации. Ну что ж, я сам своим сердцем тоже летчик. Тоже, да не тоже. И я сумею быть летчиком. Что? Отец, я уже давно не мальчик. Я давно бреюсь и скоро буду курить. Я взрослый человек. Ты, пожалуйста, брейся, кури, но об и брось думать. Такие, как ты, не летаешь. Почему такие, как я не летаю? Дмитрий, ты музыкант? Ну? У тебя талант. Ну что такое талант? Наш Володка был талантливым летчиком. Ну да, и погиб в Финляндии. Ну лучше погибнуть героем, чем жить ничтоже. Да ты, собственно, что? В самом деле собирается летать? Нет, я летать не собираюсь, а меня возмущает. Что тебе возмущает? Я не буду писать о Луне, о любви и о птичках. Я все равно буду писать о летчике. О тебе, о моем погибшем брате. Ну пиши. Только не шуми, не шуми. Ну и характер у тебя. И у кого ты пошел? Тебя. Ну, ладно, ладно. Ты все-таки вот отдохни, погуляй, а потом будешь а работать. А это дорога к звездам? А? Дорога к звездам. Неплохо. Туда-то мои слова. И ты, и выходит на свою дорогу. Запомни. Домой. Подожди. Я люблю слушать, как просыпается город. Он ворчит, вздыхает, подтягивает. Я непременно напишу утреннюю симфонию города. Слышишь? Все, просыпается. Тара, служик, тара. ну как Грайфе, ты еще новичок. В мою честь уже не раз у вас над Лондоном подобная иллюминация. Три градуса влево. Три градуса влево. Четыре часа. Двадцать июня. Интересно, когда и где кончится то, что мы начали сегодня, в Лондаре? Три градуса влево. Похоже на то, что у тебя трясутся губы, а? три <laughs> градуса влево. Огонь? Огонь? Еще градуса влево. Ну, вышь в голову, Лайфе, голову. Помнишь, что тебе сказал перед вылетом Рейс маршал? Пока у меня есть моя железная молодежь, я спокойен за судьбу Германии. И пусть согнется земля от вас, двадцатилетние немцы. Огонь! Огонь! В Лимона выехали. Я готов. Готов, давай. Да нет, уж несколько часов идут бои по всему фронту. Нет, стекла целы. Ну, давай, жду. Мама. Митя, ну как же можно? Отец волнует, тебя нет, он уезжает. Когда? Сейчас. Митя, зайди ко мне. В этой девушке надо дом. Меня зовут Оля. Мама. Она моя невеста. Я сейчас. Уезжаю, Дмитрий. Воевать? Да, брат. А мне что делать? Ты, малый, продолжай работать. Совершенствуйся. Береги мать. Без толку на войну не суйся. Нужен будешь, позовем. Понял? Понял. А ты чего отворачиваешь? Так? Нет, не просто. Авиацию из головы выбей. Ты музыкант, свое дело делать. А в нашей не лезь, не годишься. А будешь нужен, сами позовем. Оркестром командовать. Прикажут, будешь командовать оркестром. Ну, договорились. ребятишки прибыть. Ну-ка погуди еще. Может, полковник не слышал? Ну, пойдем, провожу. Ну. Дмитрий, до свидания. До свидания. Да. И что сказана. Поехали. Так вот, вашего отца я уважаю. Более того, он, он мой друг, но принять вас в школу не могу. Я хочу быть летчиком на Зеве. Пять миллионов молодых людей мечтают летать. Ну я не мечтаю, я хочу драться. Я не хотят. Но прием меня полный комплект. Это неправильно. Я все равно своего добьюсь. Вызовите ко мне полковника. Есть вызвать полковника. Второй рапорт читал. Боевой рапорт. А на фронт я вам ехать запрещаю. Поедете в тыл, перевезете школу вплоть до занавеса. Я же истребитель. Знаю. Отличный истребитель. Но я вас знаю и как педагога, Николай Иванович. Один истребитель это один истребитель. А нам нужно много истребителей. Я считаю, что сейчас мое место на фронте. Я имею на это все основания. Старые счеты с господами немцами. Есть и старый счет. Николай Иванович, это у тебя, как будто где-то за морем, была неудачная воздушная дуэль с немцами Мундерлифом? Была, не скрываю. Ну вот, и подучишь на своем боевом опыте молодых людей, как драться с этими асами. А война не на день, ни на два. Скитаемся. Да пойми ты меня, как же мне сидеть в пылу, когда мальчики рвутся на фронт? Вот сейчас был у меня парень, золотой парень, рвется летать, а я буду... Товарищ сидеть... Новиков, я вам вашей просьбе отказал. Я этому парню тоже отказал. Напрасно. Я думаю, что напрасно. Дежурный, тут был молодой парень Елисеев ушел. Нет, я здесь. Ждите. Школа перебрасывается в намеченный пункт. Да-да. Майору Новикову его просьбе отказал. Пусть сам обучит этот курс, а потом вместе со своими воспитанниками и истребителями поедет драться. Согласны? Отлично. Отлично. Ну вот, встретимся на театре войны? Обязательно. План переброски. Разрешите отдать распоряжение? Пожалуйста. Беру вас сверхкомплект. Наличные дела полчаса. Стойте. Часы имеете? Имею. Засеките время. Я Явитесь сюда с вещами. Можно идти. Бежать. Я опоздал, но я на мне. Меня приняли. Я уезжаю. На фронт? Нет, ссылки, Я еду учитель. Летать. Летать? Да. Мне дано полчаса наличные дела. Смотрите. Божья коровка. Божья коровка, палите на небо, Божья Летит, коровка. Всем еще мальчик. Ребенок, дитя, малютка. А детям все может. Машинчик, До свидания, Оленька. Увидимся не скоро. Мальчик вполне сознательно выходит на свою дорогу. Звезд. Если можешь, милая, навещай мою мать. Прощай. Если навсегда, то навсегда прощай. Так говорил Лорд Байрон, так говорю и я. А музыку бросаешь? Никогда не брошу. Я ни секунды не могу. Пора пора всегда буду любить тебя одну Ради Даю, Ради. Знаю, знаю, ты не получил. Вот подлез. Что случилось, товарищ полковник? Да сын мой Митя, поступил в школу летчики. Я напишу Новикову, чтобы он гнал Митьку в кошевар. Именно в Кошевары. Не выйдет из него истребителя, не выйдет. Не спите? Очень рад. Давно хотел познакомиться. Полковник Юлисеев. Здравствуйте. Ваш отряд? Мои бессменные. Спят. Квартирку придется переменить. Разве плохая? Не потому. А переменить придется. Будем отступать. Обидно. Понимаю. А Неужели мы не можем... Она не можем, не время. А вашу работу отмечают в штабе армии. Отлично работает. Благодарю. Новость слыхали? Какой? Тут против нас орудует Вундерлих. Позволь. Он давно же умер. Сынок, наследник предприятия, капитал на войне зарабатывает. Но ничего не скажешь. А, слава германской армии! Шибем. Не знаю. <звук> Кто наверху? Мокрый свин. хо ваше распоряжение прибыли. Сколько вам лет? Нет? Ну да, 42. А лейтенант? Лейтенанту Калзе? 41. Ему? Ланге. 44 Ланге? 4. Зажигай. Зачем мне присылают этих людей? Мне нужны летчики. Старые лепечинные мышки. Наша база сковывает инициативу русских, а мне присылает вот этих хармайоров. Меня не интересует ваше объяснение. Ложитесь спать. Ночью может быть работа. Занимайте любую койку. Все свободны. Ого? Улхэнд? У моего предшественника была неплохая игра. Ваш предшественник сгорел в воздухе. Ха. Но где сегодня спят хозяева этих, кой? В земле, в болотах, в ладу. Вы не узнаете меня, Ундерли? Ваш мерзкий голос я узнал бы среди тысячи голосов, инструктор Гютнер. Вас не очень любили в летной школе. Вас ненавидели. Вот как ты встречаешь своего старого учителя, Отто. Советую запомнить, здесь больше нет учителя Гютнера. Здесь есть Гютнер, лейтенант пополнения. Старший лейтенант. Перестаньте ворочаться, Гютнер. Если у вас бессонница, то вспомните того русского, который вас собьет. Убаюкивает Может быть, в эту минуту он садится в самолет. А может быть, еще учится в школе. Стар! Мирно! Товарищ майор! по классу курсант Яблоков, по списку 42 присутствует 42. Раз, товарищи! Здравствуйте! Больно, товарищ. садитесь! Почему вид унылый и Гитченко? Крусатник Чем недовольны? Харьков сдали, товарищ майор. А я сам с Харькова. Садись. И я Харьковской. На Москалевке вырос. У вас плохие нервы. Не о том думаете. Самолеты не видали? Дектор, болтаться по небу дело нехитрое. Садитесь. Вы не затем сюда приехали. Курсант Елисеев раззвал меня летчиком-бухгалтером. Садитесь, я сам давал прозвище учителям. Но пока вы не научитесь подсчитывать и рассчитывать запас прочности машины, вы будете ее рабом. А может быть и жертвой. Начали урок. Федоров. Федоров! В доске! Запутался, отставить! Никитченко! А? Что? Садитесь! Елисеев! Курсант Елисеев! Рассчитайте, какова будет перегрузка одноместного истребителя на вираже при крене в 50 градусов. Какого типа? Вопрос правильный. Типа И-16. Ну и гроб. Почему гроб, товарищ майор? Потому что в воздухе раздумывать некогда. Значение косинуса бета определяем по таблице. Правильно. Теперь перейдем к расчетам пикет. Не можно садиться? Нет, вот именно вы и оставайтесь у доски. Поднимите мел. Вытрите пол. Слушайте задачу. Ваша задача уничтожить объекты, отмеченные на картах, красными крестами. Не слишком рассчитывайте вернуться обратно. Почему? Когда немец спрашивает, почему и зачем, его лучше всего пристрелить. Для того, чтобы пройти несколько поясов русской обороны, необходимо быть очень хорошим летчиком. Таким, как я. А таких у нас становится все меньше и меньше. Можете идти? Видно! Вы не пойдете, поляр Витнер. Вы мне еще понадобитесь. Что означают эти красные кресты на карте, Вундерлин? Красный грязный знак милосердия, Ляйка. Мы будем побить русские госпитали. Это очень выгодно, Ляйка. Отличная мишень. Наиболее удобный для уничтожения концентрат войск. На одно попадание тысячи русских солдат. Мы приближаемся к цели. Внимание! Сейчас придет старшая сестра, и она вам все объяснит. Нет. Оля! Разве нет. вы не уехали? Нет. Я никуда не поеду. Мы пришли работать в госпитале. Но нам не нужно сейчас. Милая. Милая. Сколько раз вам надо повторять, что скоро вы встретитесь в воздухе не с вашими же товарищами, которые прощают вам все ошибки боя, а с хитрым коварным врагом, который использует каждую вашу ошибку. Вчера опять в учебном бою курсанты Рупом, Жуков и Елисеев не учли даже примитивной хитрости своих противников и чуть не угробили машины. Почему все это происходит? Потому что некоторые из вас до сих пор считают, дайте нам только противника, а остальное приложатся. На тот свет, чересчур торопьтесь, молодые люди. Мало встретиться с противником. Надо уметь его еще победить. Курсанты Жуков и Елисеев отстраняются от полета. Отправляют смыть машины. Можете идти. Я из вас.. Асов хочу сделать, а не покойников. Приготовить к уроку воздушного боя. Первые пары не Китченко, а Гомиров. По самолетам! Курсант Елисеев. Я курсант Елисеев. Не знаете, идите. <музыка> Куда это мы с вами летим, товарищ авиатор? Я так. Я, собственно, никуда не лечу, товарищ начальник школы. Нет, вы летите. И прямо на Гоуптва. Выходите из машины. Любовь к воздушному бою одобряю. А до этого пять суток. Есть, есть, есть. Опять здесь. Интересно. Ну, а теперь же за что? Замечтался, забыл самолет помыть. Интересно. Простите, а что вы изображаете? Пекирую, не мешай. Вот чудак, его на губу посадили, а он пикирует. Сам чудак. Это тренировка. Да вы же у меня мало. На голодный желудок легче пекировать. Ну ладно, ты то давай кашу побольше тащи. Чего-чего? Каши, каши. Интересно. Расчет правильный. Правильно. А это что? Мотив записал. И Гимнастерку в пыли почистить надо. Мне кажется, что вы меня вообще скоро выгоните из школы, товарищ начальник школы. На Это мне давно советовал сделать один мой большой друг. Вы меня чаще других сажаете на вы дольше других держите у доски. Меня извините, что я с вами так разговариваю, но я правда не понимаю, что вы от меня хотите. Мне кажется, что вы меня ненавидите. А ну-ка садитесь. Садись. Я думал, что ты мужик хитрый, со смекалкой. А ты музыкант, художник. А людей понимать не умеешь. Ведь жучишь вас, школишь, а вы в амбицию. Дурни вы все еще, вот что. Мальчишки. Ведь строгость-то нужна? Да. Нужно гонять. Безжалостно учить. К безжалостной войне. Понятно? Понятно. Только ведь очень трудно, когда тебя так гоняют. Чем труднее тут тем легче будет там, это уж поверь. Приказы от подобных настроений отказаться. Идите, оденьтесь. Сейчас пойдете в учебный бой. С кем? Со мной. наверху? Дождь, грязь, мокрое свинство, как говорил покойный Лайк. В Ага, все мы на рельс. Закурим, генер? Охотно, мэр майор. Закурим, генер? Охотно. Вы устали, Гютнер? Да oh, нет ничего. Вы стали недоверчивы, скрытны. Это же признаться. Не слишком был внимателен к своему учителю. Война делает людей жестокими. Простите меня. Да-да, ничего, я тоже был неправ. Гютнер! Знаешь, Смегетер. Вам бывает иногда трудно. Вас охватывает страх, боязнь, одиночество, ужас. М? Да. Конечно. Мне постоянно бывает Мы всегда были трусом. Жаловаться? Негодяй! Ты сам трус! Я читал твой дневник. Я буду жаловаться. Попробуй. Только разинишь рот. Тоже ночью отправлю тебя в полет, из которого ты не вернешься. Зачем ты меня держишь здесь? Выродок, зачем ты сохраняешь мне жизнь? Чтобы издеваться на Да. Мне нравится Отдай. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Ой! Вы, кажется, испугались, Гютнер. Просто я вам показал прием, который берегу на черный день для какого-нибудь русского летчика ай яй яй яй яй лейтенант германской армии, испугался куклы, а? Простите, простите, я вас не познакомил. Майор Вундерлик, мой двойник. Вот, а что ты будешь делать? Я пойду в воздух и буду сражаться вместе с тобой. Меня настигает враг, вот, а что ты будешь делать? Я выброшусь с парашютом. Русский решает, Вундерлик спасает свою шкуру, а Вундерлик тем временем набрал высоту и по у русского на хвосте. Неплохо придумано Гютнер. А? Товарищ Новиков. Здравствуйте, товарищ Алексей. А я вас жду. Ну, как дела? Четвертый не вернулся. Хм. Вот, поглядите, товарищ Да. Вот здесь. Снимок сделан с большой высоты. Когда? Три дня тому назад. Любопытная картинка. Ни черта не разберешь. А хотелось бы ее расшифровать. А где эта загадочная картинка находится на карте? Вот здесь. Посылали сюда. Сюда. сюда. Четвертый не вернулся. Младший лейтенант Никичен. Посылайте пятого. Любой ценой необходимо разведать. Пошлите лучшего. Лучшего из ваших пилотов. Если мы сегодня не начнем бомбить скрытую базу немцев в грошном тленах. Вот только лучшего мне бы как раз и не хотелось посылать. Мы держим ключ контрудара. Разве я не понимаю, товарищ полков? Выполняйте. Младшего лейтенанта Елисеева ко мне. Как? Ваш сын мой лучший ученик. Не верю. Как хотите. Тоже я, по-вашему, своего сына не знаю, да? Музыкантов летчиками делает. И беретесь музыкантом поручать решающие задачи. Я вас не понимаю, майор Новиков. Мы с вами не первый год в авиации. Товарищ полковник, младший лейтенант Елисеев мой лучший пилот. Младший лейтенант Елисеев явился по вашему вызову. Иди сюда. обяснить тебе задание. Не, товарищ майор пусть пятым летит этот лейтенант Глубочайшая просьба, товарищ полковник разрешите местле вы лететь мне вы командир пустой разговор вами рисковать нельзя объясните задачу лейтенанту и с богом Плохо я у вас учился, Николай Иванович. Обманул меня, Невец. Поздно понимать начал. Укрой Митя! был самолет. Митька! Митька! Ну, ну, ну, ну что с тобой, а? Ага. А, -а, -а. а, -а, -а черт. Ну что стоите? Чего смотрите? Отправляйте шестого. го Лейтенанта Жукова в полет. Я нашел, бат. Нашел как? Где? Здесь. Тут. Вот, засек. Отставить вылет! А ты говорил, кошевары. Вот теперь мы посмотрим, кто кого обманет. Дежурный! Товарищ генерал, база противника обнаружена. Так. Вот. Тут, так я и предполагал, сосечено? Точно. Будем ждать проявки. Готовьте бомбардировщики. Есть готовить бомбардировщики. Так, так. Как же это он тебя обштопал? Ложную фигуру с парашютом выбросил. Да. Ну пойдем. А машина пошла в штопор? Ну да. Так, так, так, так, так. А потом он зашел к тебе в хвост? Вот именно. А знаки какие-нибудь на машине были? <LETRUETE> Черепа две кочки, как на бутылке, один Как же там тебя упустил? Я бы его сам не упустил, да, обманул собак. Музыкант? Это вы? Я. Я вас сразу узнал. Позвольте, вы же собирались симфонию писать? Я ее написал. Ну и как? Получилось? Нет. Я после войны лучше не Вы понятия не имеете, с кем вы дрались. Представьте себе, мой старый знакомый. Вы знаете, с кем он сегодня дрался? С Вундерлихом, Николай Иванович. Отлично. Верная работа. Представьте себе, композитор умеет сочинять симфонии. Как ваша фамилия? Елисеев. Елисеев? Да. Что, одна однофамилец? Сынок. Отлично. Отлично. Теперь, полковник, начинается ваша деятельность. И ваша во главе с майором Новиковым. Теперь мы их будем бомбить до самой преисподней. Действуйте. Есть. Hey. Сообщи генералу Кожухарову задание выполнено Немецкая база уничтожена Есть Немногим фритам удалось уйти Есть Товарищ полковник, справа по борту вижу шайку Шмитов. Новиков, пошел им навстречу Следите, товарищ полковник. Шо. Хорошо? Хорошо. Товарищ полковник, товарищ полковник, вы можете подняться. Погиб штурман. Погиб, Андрей. Товарищ полковник, уходить нам надо. Машина горит. Байки сейчас взорвутся. Пропадем. Филя. Филя. Хранение. Угу. Товарищ поковник. Уходить нам надо скорее. что у немцев. А? У немцев мы. Уходить надо. А ну, А ну давай. Сынок. Товарищ командир, вы ранены. Давайте я вас привяжу. Филья, шагай. Шагай, Филька. Всегда. Потом то добирался. А сегодня вот сдал. Отставный. Иди сам. Добирайся до наших. Не зайдите мне, друг. Да ты что? О чем вы говорите, товарищ полковник? Что-то я вас не пойму. Не по-русски, не по-нашему. Беда, товарищ полковник, в полковник. Ну и натворил же это дело, к тебе командующий. Знаю, все знаю, полковник. Как сели? Виноват. Ответить не могу, ничего не помню. Вы с вашим сыном сделали почин? Открыли дорогу наземным бойцам? Рад. Прошу вашего приказания узнать, где он-то, сын мой, Митька? Как здесь, здесь, скажите? Моему. Здесь. О боевых действиях вашего экипажа, о подвиге вашего сына, доложу лично товарищу Сталину. Благодарю. Ого! Это наша артиллерия начинает выжимать немцев со второй линии. Хороший почип генерал! Отличный! Отличный! Батька! Мика. Можете гордиться! Своим учеником. Обращаюсь к вам с просьбой, товарищ командующий. Прошу отправить меня обратно в тыл, в школу. Мне мало моих десяти пальцев. Чтобы душить врага, нужны сотни рук таких учеников. Обидно тебе, старик, что твой воспитанник свел за тебя счеты с Вундерлихом. Наши молодые люди, мечтатели, натворят больших чудес. Будут великие дела, товарищи. не увидим.